звездочки покажу вам сегодня новую коллекцию коллекция сумок из экокожи Экокожа необычная, это замша с пропиткой искусственная и серебряными буквой называется она черная газета серебро. вот коллекция пришла отшилась до нового года пришла, но до нее пока еще не дошли руки, потому что сумок очень много, они все очень красиво, обо всех хочется потихоньку рассказать и показать. Ну, начнем. Эти сумки, хочу сказать, что недорогие, не дешевые, но они смотрятся очень интересно и, и очень э, подходят для огромного сочетания э, в одежде. Первая партия этих сумок приходила еще в августе месяце, но ну, это были прям штучные сумки. Они моментально разлетелись, как горячие пирожки. Это искусственная замша. Настолько сочетается здорово в одежде, что ее можно носить и летом. Очень много интересных золотистых, серебристых босоножек, черных, искусственной замши. И она очень хороша в эксплуатации, она очень мягкая, она не мерзнет, не лопается на морозе. Не могу объяснить и показать насколько она комфортна, знаете, на что похожа? она слегка похожа на гладкий гладкий плюш, очень комфортная наушка, она такая мягкая, прям вот, смотрите, она прям вот так сминается, Близко вот на камеру покажу, прям вот так. букву не лопается, комбинация идет с обычной черной экокожей. Сумки все разные, модели все разные, покажу разного формата, цена не сильно идет в разброс. Некоторые малышки э, и, и среднего размера сумки 1800 рублей. Буду подглядывать, на не все помню. Вот эта конкретная модель 1900 рублей. Есть самая одна дорогая. Она потому что женская, это много работы. На два входа она 2200. Вот, ну начнем. Так, сумка-мешок. Высота ручки регулируется. Одна ручка. Они, поверьте, мне очень комфортные. Смотрите, как она мягкая. Прям мягкая, мягкая. Хочется потрогать, погладить. Очень приятное ощущение. На задней стороне кармашек на молнии. Чем-то поэтому не сразу видно. Один вход. Вот здесь перегородка на молнии, на задней сетке карман на молнии, на передней два кармашка. Такая классная модулька. Так, на этой модели, повторяю, 1900 рублей. Показываю еще одну сумочку за такую же цену. Так, это модель 917. Кстати, по поводу скидок хочу сказать. В конце видео озвучу, какие скидки вас ждут. Подписывайтесь, делайте заказы. Коллекция пришла, сумок, скажу, позиций много. Но как только немножко сейчас все проснутся, эти сумки у нас однозначно идут, отдадутся. Так, модель 917 семнадцатая. Если кто-то что-то не понял, что-то не совсем понятно, пишите. Звоните, телефон везде указан, и под видео везде буду оставлять описание. Параметры, размеры сумок, да, и цену. Так, есть вот такая. Не все любят мягкие сумки, кое-кто любит жесткие, так что сумка держала форму. И не все любят блестящие. В данной ситуации использовано серебро только в отделочку. Смотрите. Только небольшие вставки. В принципе, сумка классическая, жесткая, очень выдержанная. Вся вот такая вот ровненькая, гладенькая, держит форму и пустая. Вот такое донышко. На плечо ее не посадишь. Это только на руку. Либо так, либо так. Идем вовнутрь. Внутри одно отделение. Перегородка на молнии. Как до поделения. И там внутри. Мне кажется, она ремень. Точно! Длинный ремешок! Так что при желании можно сумку зацепить на карабины. Наискосок ручки. И сумку можно повесить через тело. Потому что бывают даже такие моменты, когда женщины обращаются и говорят, «Мне бы большую сумку» жесткую, но так, чтобы она была и через тело, то есть через все проходила, на пуховик, на куртку, на пальто. Не все это любят, не всем нравится, но а, некоторые люди не, не признают и не понимают. Но дело в том, что для того, чтобы были свободные руки и больше возможности мобильно двигаться, ну, как-то есть необходимость. В таком раз есть необходимость, пожалуйста. Эта сумка, кстати, не сказала модель. 922, и цена у нее 1900 рублей. Сумки Пенза вообще всегда очень выдержаны. Всегда очень дорого смотрятся. Очень хорошего качества. Это же Россия, ребята. А мы где живем? Наша любимая Россия. Где родился, там пригодился. Смотрите, какая небольшая моделька. Она тоже форма вся сумки мягкая. То есть ее можно прям... Положил на ручки маршрутки в и на коленке бросил ее и не боюсь, что фуро помнется. Вот здесь вот, вот такой красивый элемент прицеплен. При желании, кто кого это раздражает или кому не нравится, можно всегда снять. На задней стенке кармана молнии. По бокам вот такие кольца. И здесь тоже вот этой вот газеты, да, искусственная замши тоже немножко. Потому что они всем нравятся. Ой, что она вся такая блестящая, ничего а не поспокойнее, пожалуйста, поспокойней. Здесь только вставка идет. Все остальное черное, строгое. Идем вовнутрь. Заходим. И смотрим. <с「41 backpack gesprochen> так, ребят, наполнитель без него никуда. Простите, летит. Здесь, кстати, тоже есть длинный ремень. Длинный ремень, кстати, производители стали на внутренней кармашке прятать. Если вдруг не обнаружили, ищите там, внутри. Длинный ремень на карабинах. Прячем назад. Здесь по факту получается сумка разделена. Сейчас покажу. Сейчас спрячу, чтобы ремешок не потерялся. Разделена дополнительным перегородкой. И делит сумку пополам. Получается один вход, два отделения и карман большой на перегородке. На передней стенке кармашки, на задний карман на молнии. Эта сумка 1800 рублей. Модель 1087. Так. Не хочешь стоять? большой это вот там на видео я из нее выужила красивый поток и все остальное здесь я даже пошутила не два отделения а три два отделения на магнитке то есть вот так легко застегивается. одно отделение внутри на молнии вот такой большой раскрыть. Смотрите, как он удобный. То есть можно раскрыть сумку и не искать очень долго, там в том углу лежать закатилось. Да? То есть раз, сразу нашли. Вот здесь кармашки небольшие. Два. Один на молнии. У сумки длинного ремня нет. Он здесь не предусмотрен. Опять красивая блямбочка. На задней синтезе карман на молнии. Сумка довольно мягкая вся. Форма она пустая. Не, держит девчонки, но ну, правда, завши шикарная. Вот такое дно. Эту сумку можно повесить на плечо. Конечно, не на куртку, не на пуховик, но на тонкие сетерочки, на тонкие курточки, которые вот у нас сейчас весной. Весна-то идет, ешь никто не отменял. И мы с вами должны быть красивые и зимой, и летом, и осенью, и весной. А весна не загорелась. Так. Вот эта сумка 2200. двести. Модель номер у нее тысяча один и три нуля. Но правда, смотрите, как она блестит. Ай ны ны, как у цыгане. Дальше. Так показываю вот такую небольшую сумку. По бокам два рабочих кармана. Один и второй. Сейчас Это номер модели 743. И цена сумки 1800. Так, внутри довольно хороший объем. Благодаря тому, что сумочки, когда м -м, небольшие, но мягкие, в них ходит хороший объем. Так, вот так цепляется ручка. Один вход. Перегородка. Кармашек на молнии, и еще вот здесь кармашек тоже на молнии. И в перегородке еще есть длинный ремень. То есть при желании я могу прицепить длинный ремень. Отцепим маленькую ручку. Сегодня у меня предстоит, например, длинная дорога. Мне нужно свободные руки. И много передвижений, не на машине, например, на маршрутке. Я прицепили длинный ремень, одеваю и побежала. Так что вот в этой сумке два ремня. Модель номер еще раз 824, цена у нее 1800 рублей. Следующая. Есть вот такая прям малышка. Ну, как хочется его трогать. Смотрите, как он хороший. Это такая кожа. Хорошая она. Хорошая Смотрите, какая она хорошая. Здесь молния. Под ней кармашек. Вот такой вот небольшой цепочечкой. Сзади кармашек на молнии рабочий. Так, моделька. Плохо вижу. Очки одевать лин. 897. Два входа. Так. Длинный регулируемый ремень, который цепляется вот сюда. И маленький хотим короткий ремень цепляем, хотим длинный, так как нам комфортно, в связи с тем, что сегодня, как обстоят дела, либо я с этим ремнем, да, цепляю два сразу, либо это один. Я все для вашего комфорта, девчонки, все для того, чтобы вы были красивые, элегантные, модные, стильные. Это так важно, чувствовать себя комфортно, когда выглядишь хорошо. Вот для меня это так, не знаю, как для вас. Так. Бывают, конечно, дни. Все бывает и у всех. Так, На задней стенке кармашек на молнии. На передней два небольших кармашка. Так, это у нас моделька 897, повторяюсь. И цена у нее, несмотря на то, что маленький размер, здесь много всяких элементов, цена у нее 1800 рублей. Следующий. Так, так. Угу. тоже небольшая модель тоже кроссбоди здесь декором основным является кроме как кожи вот такой металлический замок который зрительно увеличивает сумочку то есть так получается сумка планшет а так увеличили дно кроссбоди увеличился объем на задней стенке горизонтальный карман на молнии. Вот он. Почиваю всю длину сумки. Пошла ладошка. Так, номер модели. Бывает, я забываю, поэтому сразу озвучиваю. 1087. Цена у нее 1800 рублей. Длинный ремень. Вот такой вот. Хороший вход, довольно свободный. Здесь перегородка на молнии. И вот здесь кармашки. Вот такая красота. Ремень, высота регулируется. Уменьшаем, хотим увеличиваем. Так, дальше. Вот такая есть сумочка. Это уже, можно сказать, классика, потому что ее женщины и девушки разных возрастов берут и носят. Она очень носибельная, она очень удобная. За счет чего? Она пустая, держит форму. У нее жесткое дно. То есть вот эта часть сумки, передняя, она жесткая. Благодаря этому сумка держит форму. Она вроде небольшая, кроссбудня, но между тем держит форму. Ее можно повесить на плечо. Можно взять руки любым образом, комфортные для себя. На задней стенке карман на молнии. Номер модели 824. По бокам карманы. То есть получается три наружных кармана. Внутри. Идем туда. Идем. Понимаем наполнитель. Так, здесь у нас скрытый ремень. И я есть. Идем, идем, идем. Вот он. Благодаря ремню мы увеличиваем работоспособность сумки для нашего комфорта. То есть мы приспосабливаем опять свою работу, свое телодвижение под сумку. Цепляем длинный ремень и можно сцепить на пуховик, но на плечо, на плечная сумка. То есть вот на одну сторону, через все тело она не сядет. Вот такой внутри карман который спрятан ремень на задней стирке карман на молнии на передней два кармашка ну, в принципе сумки все традиционные практически одинаковые где-то есть перегородки где-то нет редко где нет перегородок вообще везде есть поэтому вот так модель еще раз 824 цена у нее 1800 рублей и показываю последнюю сумочку Ой, бубы, бубы, падает. из этой коллекции Сумка вся мягкая, вся такая хорошая. -а -а -а. Номер модели 948, цена у нее 1800 рублей. Очень простая, незамысловатая модель. Отличием от обычного мешка является ее вот здесь вот, клепочки. Ручка, кроме того, что прошита, она еще и проклепала. Благодаря тому, что серебряная фурнитура, серебряная отделка, да, то есть на замше рисунок, эти клепки не сильно видны. Вот такой вот дно. Сумка сядет на плечо а, в весенний и летний период, не в зимний. Но здесь есть длинная ручка ремень. На задней стенке карман на молнии. Внутри ремешок спрятан, мы его достаем. Вот такой длинный ручкой ремень, регулируемый на карабинах. Так, Смотрим. Вот здесь кармашки мелкие. Вот отделение на молнии, которое, в котором лежал ремень. То есть перегородка на мягкой. Мягкая, мягкая перегородка. Все собрала в кучу. И вот здесь на задней стенке кармашек на молнии. Вот такая незамасловатая, простая, но очень, между тем, интересная модель. Понятно, что если здесь вот такие вот кольца есть, то сюда цепляются ручки длиняные. И что интересно, девчонки, именно в таких моделях, кто-то считает, что кармашек вот этот должен быть на задней, молнии, на задней стенке. Кто-то говорит о том, что на, на передней. Но в данной модели, смотрите, получается... Она смотрится не хуже, если у нее на передней стенке окажется карман. Бывает так, что берешь сумку и раз карман оказался здесь, раз сразу переворачиваешь, потому что некомфортно. Ты же, я же знаю, что в данной модели это задняя стенка, а здесь оно вообще никак не ни, ни вида не портит. Даже придает не, некий шарм, скажем так. Опущу сейчас камеру, чтобы понятно было размер сумки. Вот. ну сегодня все с этой коллекции закруглились я данные модели выложу в инстаграм выложу здесь же под описанием подписывайтесь мне очень важно знать ваше мнение интересно ли вам смотреть на наши красивые сумки на новые коллекции и от того, как работают производители для нас, для девчонок, звездочки, здоровья вам и вашим семьям. Ваш сумочный эксперт. Пока!